Менеджмент Здравствуйте, уважаемые земляки. Не недавно на своих страницах в соцсетях я опубликовал пост о том, что правительство Республики Калмыкия внесла в Народный хурал законопроект о внесении изменений в закон Республики Калмыкия о государственной поддержке и защите прав субъектов инвестиционной деятельности Республики Калмыкия. На данный пост было очень много реакций. Также была полемика под страницей, на страницу главы экономики Хасикова, в которой участвовали как бывший министр экономики Республики Калмыки Зоя Санджиева и депутат Народного хурала Атлан Кусьминов. Это вызвало бурную реакцию в соцсетях, но мне также стали поступать много вопросов по данному законопроекту, и люди не поймут, что происходит. В связи с этим я решил записать, мы с Максимом решили записать это видео, чтобы более подробно, простыми словами разъяснить, что происходит. Итак, как нам все, всем известно, то, что у нас на территории Целиного района построен ветропарк, то есть построены ветроэлектростанции. Это очень был большой проект. Инвестор вложил более 15 миллиардов рублей для строительства этого проекта и проект уже завершен. Необходимо отметить, что данный проект начинался в 2018 году и в Калмыкии в рамках делового форума было подписано соглашение с указанным инвестором. И сразу отмечу, вот я процитирую: министр экономики и торговли Республики Калмыкия Зоя СНЖ в интервью Калмыкии сказала. Создание ветропарка в Калмыкии – это рабочие места на период строительства объекта, на налоговое отчисление бюджета республики. И, конечно же, собственная генерация, которую мы так и стремились. То есть здесь я отмечу рабочие места и налоговое отчисление. На сегодня ветропарк уже построен. Ветропарк уже построен, и в связи с этим правительство республики калмыки вносит в закон, изменений для того чтобы освободить инвестора в данном случае это публично-национерного общество фортум от уплаты налогов на будущие пять лет то есть это налог на имущество я хочу объяснить там около 40 по-моему стоит э больших вет ветряков и на это имущество именно на эти ветряки а и инвестор об обязан платить нал налог и Правительство республики хочет освободить их, инвестора, от этого налога. А это сумма около полутора миллиона рублей за пять лет. То есть ежегодно они должны платить около 300 миллионов в бюджет республики Калмыкия. Если у нас на сегодня бюджет дефицитный, мы видим с каждым разом правительство республики берет кредиты, в том числе и коммерческие кредиты, то на сегодня Хасик и его команда, подчеркну, Хасиков и его команда хотят освободить от налогов инвесторов. Самое главное, это делается так, то есть искусственно создается законопроект, то есть законодательная база для того, чтобы внести этого инвестора в реестр объекта инвестиционной деятельности для освобождения от уплаты налога на имущество. Да, есть информация, противоречивая информация у меня о том, что Хасикову ну, занесли. Да? Ну, это, это предположение тех людей, в том числе и мое предположение. Да? Но мы об этом можем думать, поскольку терять полтора миллиарда – это, безусловно, глупо да, в таких условиях для нашей республики. Есть предположение о том, что их просто продавили, поскольку Пауэлл Фортум – это... Ну, очень мощная организация на территории не только Российской Федерации, но, мне кажется, по регенерации это в мире это очень мощная организация. Продавили. В связи с чем я призываю вас помочь, помочь нашему правительству, помочь депутатам Народного Хурала не принимать этот законопроект. То есть будем думать о том, что Хасиков и его команда и остальные депутаты не хотят этого делать, понимая то, что республика не получит эти полтора миллиарда. И самое главное, самое смешное то, что в проекте законопроекте бюджета республики Калмыкия на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов то есть именно на 2022-2023 годы эти суммы, суммы налога на имущество от инвестора не предусмотрены. То есть в 2021 году мы получим 300 миллионов рублей в качестве налогов от инвестора, а в 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 мы их не получим. То есть это уже... То есть эти два закона, законопроект о внесении изменений закон о инвестиционной деятельности и закон, проект закон о бюджете, они между собой уже соотносятся как-то. И мы здесь видим то, что этих сумм уже нет. То есть вопрос уже решен. В связи с этим вся надежда на депутатов, на депутатов Народного Хурала. Ну, по последним событиям мы смотрим, да, депутаты Единой России делают так, как им скажут постоянно одобрям и больше ничего нету но я хочу обратиться к населению уважаемые жители республики давайте создадим давление давление на власть давление на депутатов народного хурала, чтобы они повернулись в конце концов к народу начали действовать в истинных интересах родной республики. И самое важное, самое главное, то, что согласно вот этому соглашению с Power Фортом, ну, по ветропаркам, да, с инвестором, данные налоговые льготы в начале деятельности инвестора не предусматривались. То есть об этом никто никогда не говорил. То есть инвестор был привлечен для того, чтобы платить нам налоги. Однако, на сегодня мы ничего не получаем. Мы не получаем дешевую электроэнергию, ну, поскольку, согласно российскому законодательству, электроэнергию уходит в ресурсные организации, которые продают уже под, по своим ценам. То есть мы не получаем энергию, которая нам необходима, да, дешевую энергию, солью энергию. И, соответственно, мы не получаем налогов. В связи с этим я еще раз, дорогие друзья, обращаюсь к вам и прошу, давайте активно Обсудим это в социальных сетях, будем писать письма, запросы, чтобы отстоять интересы. Я считаю, что, это, ну, что пополнение бюджета это является истинными интересами родной республики. И обращаюсь к тому же Хасику Бату Сергеевичу, да, к Зайцеву, к Казачкову и к депутатам народного Хурала. Повернитесь, повернитесь к республике. Такое ощущение, что вы руководствуетесь только личными интересными. Поверните в сторону республики. Давайте все мы вместе сделаем это общее дело и отстоим налоговое поступление в бюджет республики. У меня все. Сверхнен Сверхнен. До свидания. Команда канала ЗАН онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков.